Здравствуйте! С вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на октябрь, на октябрь 2021 года. Ну что ж, мои дорогие, начнем. Начнем мы, как обычно, с Кельтского креста. Я выберу 10 кадров для вас. А потом посмотрим на любовь и на финансы.